в на этом уроке мы пройдем новую букву она называется мим мим мягкая буква мим Мамиму, миму мим МИМ. Буква МИМ. Вот такая вот буква красивая. МИМ. Она соединяется как вправо, так и влево. Любит соединяться со всеми буквами. Это буква МИМ пишется над строчкой. Основная ее часть. И хвостик уходит под строчку. Итак, буква МИМ. Буква МИМ. Давайте посмотрим, как она пишется. И слово МИЗАН, МИЗАН, МИЗАН, ВЕСЫ, МИЗАН, ВЕСЫ, МИМ, МИЗАН, ВЕСЫ, МИМ. Вот так пишется буква МИМ. Раз и под строчку хвостик. Еще раз. Раз и два. Итак, мизан, мизан, мим, мим и фатха ма, мауз, мим фатха ма, мауз, мауз, мауз, мауз, мауз это мауз, мауз, мауз, мауз, банан, мауз, мауз, так. Мизан. У нас теперь мизан. Мим с кесрой. Ми. Ми. Ми. Ми. Ми. МИЗАН МИЗАН МИЗАН МИЗАН Ми. ми, ми, ми, ми, ми ЛЯЙМУН ЛЯЙМУН Мы уже проходили ЛЯЙМУН му. МУ МИМ с Ми. МУ Ляймун, Ляймон. Мим с Сукуном будет м, Шамс, Шамс, Шамс, Шамс, Шамс, солнышко Шамс, Шамс, Мим с Сукуном, Шамс. В центре написано шамс, слово шамс мим написано с сукуном. Так, новая картинка алмаз. По арабски алмаз будет альмаз, альмаз, альмаз. Мим Фатхама алмаз. Это алмаз, драгоценный камень. Очень дорогой камень. Мим с кясрой будет ми. Ми. Мим с кясрой ми. Ложка по-арабски будет мил-ака. Миляака. Миляакатун. Миляка. -а Миляака. Мим с кясрой ми. Миляка. -а Мим с домой му. Леймун. Ляймун. Ляймун. Лимон. Мим с сукуном как в слове шамс, шамс, шамс, солнышко. Шамс, шамс, шамс, шамс. Итак, мим с касрой ми, мим фатхама мами, мим домма му, мамиму, мим с укуном мм, мамиму мм. Мим, как я сказал, соединяется влево и вправо, значит, соединение дает. И влево, и вправо дружит со всеми буквами. Со всеми, со всеми, со всеми она дружит. Буква МИМ. МИМ. МИМ. Получается вот такая вот буква МИМ. Буква МИМ. Буква МИМ. В серединке слова. Так, дальше... Вот это мим самостоятельное. Вот это мим в начале слова соединение дает. Вот это мим в серединке слова. Вправо-влево соединяется. Вот это мим в конце слова. Так, мим самостоятельное. Мим в начале слова. Мим в серединке слова. И «мим» в конце слова. Значит, в начале слова соединение дает влево. В серединке слова она и вправо, и влево соединяется. И «мим» в конце дает соединение вправо. Барак Аллаху фейкум. Ва чазакум Аллаху хайран. Хайра джаза Субхана Аллаху хамдик. Ашхаду аля илла илла анта. Астагфирука. Ва тубу